Третий фрагмент задачи D3 колебания материальной точки. Мы должны определить силу упругости, точнее проекцию ее на вот ось движения, на ось x. Давайте мы вспомним, что закон Гука для случая малых деформаций звучит, в общем-то достаточно. Просто давайте мы отдельным цветом выпишем. Итак, сила упругости пружины. Значит, чему пропорционально? К умножить на дельта х. И направлено всегда куда? К положению равновесия. Что имеется в виду здесь под дельта х, напомню. Под дельта х здесь имеется в виду, давайте напишем дельта l, чтобы не трудиться по значению. Итак, вот это у нас... Недеформированная пружина. L- нулевая. Вот мы ее растянули. Это L длина стала. Значит, вот эта деформация от не деформированного, повторяю состояния, дельта L, и вызывает, что? Силу области То есть, фактически... Ну, здесь у нас, извиняюсь, не КАУ, употребляется в задаче обозначения АС. С равно 600 ньютон на метр. То есть на каждый растянутый метр эта пружина образует силу 600 ньютон. Ну, естественно, по метрам мы пружину растягивать не будем, но давайте посмотрим и так дальше. Итак, нам надо определить фактически что? Нам надо определить, чтобы написать нашу силу упругости, x, ну, пока давайте без проекции возьмем, вернем чуть-чуть назад, вот эту проекцию, давайте просто модуль определим, нам надо определить c умножить на дельта x. Что у нас входит в дельта x? Из чего состоит в нашем случае дельта x? А теперь давайте рассмотрим задачку снова. Начертим опять чертеж, чтобы понять, о чем у нас идет речь. Итак, если бы мы положили вот эту недеформированную пружину сюда и растянули бы ее на x, как мы и написали, то наше Δx в точности было бы равно чему x. Правильно? Но мы на x оттягивали не от свободного состояния, то есть когда пружина была не в состоянии своем свободном L0, ЛО. А когда она что сделала? Она была сжата. То есть, вот в этом состоянии она была. Мы ее растягивали от вот этого состояния. То есть, мы груз... Какой груз положили? ЛД. Вот здесь у нас ЛД пружина. То есть, вот это Х уменьшилась на что? На вот эту величину ХД. X, ХД. X X Давайте XD нулевое обозначим. То есть, вот в этом положении, значит, мы x растягивали уже отсюда. Если вот это xd, то вот это наше x. То есть, на вот эту величину xd нулевую у нас деформация была уменьшена. То есть, которая вызывает, повторюсь, упругую силу. Но кроме того, когда мы отпустили э, врузье, то есть, начали движение, этот конец пружины тоже начал движение. Причем, по уравнению движения, кси равна. Вот этому уравнению Кси равняется 0,02 синус 10Т. Видно, что по знакам плюс и минус, видно, что в начальный момент пружина пошла вверх. Кси в первый Т, когда увеличивается, Кси идет значит куда? В первую четверть, это синус угла первой четверти. То есть Кси будет положительным. То есть оно, этот конец пружины на вот эту величину Кси тоже будет что? Сжимать. Следовательно, и он будет уменьшать общую вот эту силу. Минус Кси. Так удвоенная z мы пишем. То есть вот это наша деформация пружины. Ну и поскольку ее знак, теперь это по модулю мы определились. То есть вот здесь если мы подставим, мы определимся с чем по модулю с величиной упругости c x минус x d нулевое минус си. Ну а теперь, как же ответить на вопрос, чему равна проекция? Да, очень просто. У нас этот вектор силы упругости направлен против оси x, значит проекция будет со знаком минус ходить. То есть, этот модуль мы со знаком минус подставим сюда. Учитывая, что и здесь со знаком минус, мы можем записать дифференциальное уравнение движения. Таким образом, mxd 2 штриха равняется чему? Минус cx минус x d нулевое минус си минус что там было gd на синус альфа вот мы составили второй закон Ньютона замечательно теперь что мы знаем это то, что мы ищем, значит, x это xd, кстати, давайте сразу запишем, что это и есть. То самое xd, которое мы ввели. То есть, здесь везде xd, это xd нулевое. Кси нам дано, gd нам дано, поскольку нам масса d дана. Вот она, 2 килограмма. Альфа нам дано. Нам неизвестно в этой задаче только вот эта величина. Ее значение. В смысле, она нам известна, физика ее нам понятна. Повторюсь, это значение, на которое что? Сместилась пружина, когда ее нагрузили грузом D. Даже я зря нулевую эту величину обозначаю. Это как бы, если бы был только груз D. То есть груз е мы пока не рассматриваем. Ну и вот теперь как его определить? Ну естественно вот из этого же самого условия. То есть какого условия, что мы нагрузили только груз грузом D. Нагрузили нашу пружину. Следовательно, наша пружина как раз уравновесилась под действием каких двух сил. Под действием, вот мы нагрузили, давайте посмотрим, мы нагрузили эту пружину на нее теперь она сжалась, Действует всего две силы, жд и раз она сжалась, значит, сила упругости направлена f упругости нулевое направлена она будет вверх. Под действием этих двух сил груз D находится в чем в равновесии? То есть сумма вот этих двух сил f упругости нулевое плюс gd равна нулю. Если мы запишем, опять сила упругости равна чему? коэффициент жесткости умножить, ну вот что мы закон Гука, коэффициент жесткости умножить на деформацию. В данном случае деформация только, значит, сжатая вот маши x до нулевого. То есть, если мы запишем так, то что будет? Ну чтобы сразу не писать, давайте спроецируем на ось x. Строго говоря, здесь еще, кстати говоря, одна реакция. Сила реакции n действует. Вот это я совсем зевнул. Давайте мы вернемся чуть позже. Здесь действует еще одна, безусловно, здесь действует еще одна сила. Тысячу, извинений, ребята. Вот здесь действует еще одна сила. Это сила реакции опоры n. А, поэтому здесь тоже надо написать, что было плюс n, строго говоря, я думаю, будут некоторые замечания, когда будут просматривать, если не сразу все посмотрим. Но здесь проекция на ось x эта сила благополучно превращается в ноль. То есть ошибка касается только вот этой формы записи. Но мы, повторяю, рассматриваем только движение вдоль оси x, Поэтому, я думаю, достаточно простительно. Ну и вот здесь опять-таки, опять строго говоря, надо было прибавить третью силу, плюс N равно нулю. Но в проекции на ось Х то есть написать не сумму всех сил, а сумму проекции всех сил на усиле х. Достаточно будет записать просто, что f упругости нулевое минус, что мы эту проекцию уже вычисляли, gd синус альфа равняется нулю, Откуда следует f упругости у нас будет, чему равняться? cx d нулевое. Это будет равняться gd на синус чего? gd на синус альфа. Таким образом, мы определили, что из этого уравнения мы можем определить. Вот эта вспомогательная часть. Мы можем определить величину параметра, который у нас ходил в уравнение движения. д нулевое. Даже можно сразу СХД нулевое написать. Это будет чем уравняться? Минус на минус. ЖД синус альфа. Как видим, d синус альфа сократится здесь с этим. Итак, записываем то, что получилось. MX2'D равняется минус CXD. Давайте раскрою. Я вот эту скобку раскрываю сейчас. Плюс что? CXD нулевое. Плюс что? CXI минус GD синус альфа. И подставляя CXD нулевое, мы видим, что они, что вот это слагаемое и это сокращается, и уравнение движения приобретает вот такой вид. MXD2' равняется минус CXD плюс C Опять-таки приведем эта запись достаточно физично, но при решении дифференциальных уравнений используют традиционную форму записи. Поэтому разделим обе части на m, переведем все, то есть x, все производные и саму функцию x налево. Так у нас что будет? Плюс c делить на m xd равняется c делить на m Кси. Вот мы получили линейное дифференциальное уравнение второго порядка. Чтобы сравнить с нашим решением, давайте раскроем. Вот вы видите второй закон Ньютона, в проекции видите, да, вот то, что мы написали с силой упругости, здесь буквы P обозначена. Ну вот здесь x равня... равняется d синус pt, ну p этот. Частота циклическая D. Это амплитуда колебаний в данном случае, общие обозначения введены. То есть вместо данного конкретного значения, чтобы получить решение в общем виде. Вот вместо 0.02 написали общее обозначение D, вместо 10 P. И далее м, записали. М, где вот. и далее записали значит, введя вот, э, известные обозначения записали вот в таком виде а это уже традиционный для математики вид записи этого уравнения но ну, мы тоже можем его записать в таком же виде повторяю, вместо кси мы что запишем значит, x2, что плюс c на mxd это опять, кстати говоря, это все касается д. d Равняется c на m d синус pt. Ну или вводя вот обозначение, которое я показывал. Это эквивалентно. В таком случае будет чему? x2 штрих. Давайте я d опущу. Плюс c на m. Ой, извиняюсь. Плюс k квадрат x равняется h синус h синус pt. Это k у нас. При этом k у нас, откуда эта эквивалентность? k это у нас, что такое, корень из c на m. А h у нас это c на m, d. Вот это уравнение нам и предстоит решать. Но об этом следующем фрагменте.